Друзья, приветствую вас на канале Сквозь к Звездам. Меня зовут Ярослав. Сегодня обзор об экономической игре кладоискателю уже был первый ролик у меня на канале. Сегодня, давайте, я вместе с вами еще раз пробегусь по маркетингу, объясню, что тут и как. Во-первых, начну с того, что это, наверное, единственные администраторы, которые на моей памяти уже честно работают, и это как минимум третий их проект, где ну, реально люди зарабатывают, где реально честные условия, и администрация исполняет свои обязанности. Это экономическая игра, маркетинг тут довольно прикольный, потому что вот мы видим, если мы перейдем чуть ниже на главной странице на вкладочку маркетинг, то мы видим, как он вообще открывается. Первый уровень это у нас Атлантида. Так, давайте назад тут вернемся и найдем нашу Атлантиду. Так, древние мая, вот, Атлантида Минимальный вход, точнее максимальный вход в игре на старте был 250 рублей И это для всех, то есть тут так не получится, что участники, у которых очень много денег на старте В кассу закинут, ну просто миллиона рублей И потом за счет этого выгребут все деньги из кассы Нет, все участники начинали от 250 рублей, открывали первый уровень Атлантида И дальше уже получали 105% прибыли, ну 5% чистой прибыли прибыли за 12 дней. Конечно, в этой игре есть такие фишки, включенные уже в эту игру, где можно сразу второй уровень открыть. К этому мы перейдем чуть дальше. Ну и так вот, дальше двигаться по маркетингу надо. Открывая все новые и новые уровни, открыть их можно только с помощью найденных ключей. Три золотых ключика дают нам доступ к локации Эльдорадо. Это бонусная локация. Тут так прямо написано внизу. Вход сюда 1000 рублей. Это получается, когда мы найдем три золотых ключа. Я только один пока что нашел и сижу на первом уровне Атлантида. То есть для перехода на второй уровень нужно найти один серебряный ключ. И тогда я уже смогу войти на 500 рублей и еще второй уровень открыть и с двух одновременно получать. Там для, для следующей локации вроде три ключа надо. Она уже стоит 1500 рублей 125% за 30 дней и так далее. В общем, в маркетинге тут все тарифы описаны, на сайте вообще все вот это тоже описано. Надежная и честная администрация. И это, кстати, не как в остальных хайп-проектах, где все пишут, да мы честные, мы там в недвигу вкладываемся, в золото и вся и все такое. Тут администрация честно пишет, что они забирают себе 5% с кассы, с пополнения. И проект работает пока в кассе деньги, пока идет приток новых участников. Вот мы видим, что работает проект 7 дней. 6605 участников уже в проекте и это неудивительно потому что это на самом деле честные люди открыли этот проект кстати в двадцать первом году от них еще выйдет один проект Третий сезон веселых рыбаков, то есть игра настолько успешная, настолько притягивает внимание людей, что уже даже третий сезон открывают, и люди, которые, ну вот со старта находятся, даже кто не со старта, а через месяц там, допустим, в эту игру зашел, они в любом случае в плюсе остаются, вот в любом случае остаются в плюсе. И мы видим, что за 7 дней уже выплачено 234 тысячи рублей. В общем, давайте перейдем в аккаунт и посмотрим. В предыдущем видеоролике я пробегался по вкладочкам. Тут, я думаю, ничего объяснять не надо. Если что, перейдете на предыдущий ролик. Он будет находиться в описании и посмотрите. Я же перехожу в карту. А вот мой первый уровень, который я купил за 250 рублей. Вы, если только зарегистрируетесь, вы тоже сможете открыть только этот уровень. Переходим на него. И видим, я открывал поля. Вот тут 15, 15, 15, 15% я получал от вклада. Тут 5 получил, и тут как раз-таки вот этот золотой ключ от бонусной локации Эльдорадо. Мы видим, что один из трех я собрал, чтобы ее получить, надо еще мне 2, как минимум на этой карте его уже не будет. То есть у меня тут еще останутся монетки, насколько я понимаю, это чтобы 105% прибыли в общей сложности получится. И один серебряный ключ для того, чтобы перейти на следующую локацию. Ну, я надеюсь, что мне сейчас повезет, и я открою серебряный ключ не знаю давайте это поле откроем и тут мы видим 5 процентов 5 процентов не очень повезло 5 процентов от своего депозита я получаю и они мне сразу капают на вывод в принципе можно сразу нажимать вывести у меня только player платежная система пока тут только электронные кошельки по мере развития проекта сюда буду добавляться и криптовалюты и другие платежные системы мы видим что 13 рублей у меня есть на вывод. Если я заказываю вывод, то получаю 12.88. Еще, что мне очень нравится в этом проекте, это видно сумму, которую я вывел. И сразу пишут процент, который я вывел. То есть 89% я уже вывел еще чуть-чуть, и я прям а, выхожу в безубыток, скажем так. Вот, вот я заказал эту сумму, давайте обновлю страницу и посмотрим. Вот, мне буквально осталось а, 5.6% и все. Я уже вышел в ноль и начинаю играть дальше а Завтра, через 24 часа после того, как я открыл эту локацию Я зайду еще раз и буду надеяться, что я все-таки выбью серебряный ключ И уже смогу перейти на следующую локацию И открывать а, там а, вот это вот поле, добывать монетки Возможно еще ключи а, Потому что ну, это классно, когда у меня будет две локации открыты И я не застряну на одной Конечно, тут все круто-здорово, но 5% застрянут 12 дней, тем более с 250 рублей, ну это не такой великий заработок, намного приятнее когда у тебя уже получается несколько локаций открыто тогда и заработок твой получается больше, ссылка на игру находится в описании, если вдруг будут какие-нибудь вопросы, то вы можете их задавать в комментариях под этим видеороликом и я как будет свободное время по мере возможности буду на них отвечать, а работает игра с платежными системами, мы видели Яндекс, Пейер, Киви, в общем Электронные платежные системы самые популярные тут работают, никаких проблем нету, Выплаты инстантно, PR-кошелек, вот я заказал, мне деньги уже, наверное, пришли. Также не забываем, что есть телеграм чат телеграм канал и работает поддержка. Если вдруг возникают какие-нибудь вопросы, то можете писать туда. На старте были DDoS-атаки, кто-то пытался положить сайт, ну это может быть конкуренты какие-то, вы, если что, не переживаете. игра, она серьезная, администрация тут настроена серьезно, и всякие DDoS-атаки, я думаю, будет переживать на раз-два, вообще по этому поводу не стоит беспокоиться, максимум, что может произойти, это у вас немного время сдвинется, и вы откроете вот сундучок, ну, чуть-чуть попозже. Ну, все участники при таких условиях находятся. В общем, такая игра экономическая, с выводом денег реальных, как в интернете, вот в запросах пишут, без каких-либо баллов. Вам не обязательно сюда приглашать людей, чтобы вы получали прибыль, потому что есть а, всякие игры экономические, где тоже вам и бонусы всякие дают, и еще что-то, но там для вывода нужно собирать баллы, а, собрать их можно или пополняя счет на более крупные суммы или приглашая сюда людей каких-нибудь, которые по вашей ссылке регистрируются. Тут такого нету, тут а, маркетинг очень интересный. Вы на главной странице можете его посмотреть. Вот сколько тут вообще локаций есть, тут есть достаточно жирные уровни мы видим и по 25 процентов получается за 30 дней и каждый раз будут открываться вот а, более такие мощные локации, где уже цена входа будет не 250 рублей, а 20 тысяч. Конечно, если вы не готовы вкладывать сюда такие деньги, то вы сможете всегда остаться на более ранних локациях и получать там прибыль с 1000, с 500 рублей, с 250. В общем, как-то так это работает. Ну и читайте описание сайта. Также тут вот выкладывают видеоролики. Их на самом деле очень много. Людей, блогеров, которые зашли в этот проект. В общем, думаю, что проживет он достаточно хорошее количество времени. И мы вот с вами на старте, мы с вами, ну, безусловно, заработаем по прошлым проектам этой администрации я могу сделать такие выводы до скорых встреч